Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Техногон и я Владимир Тюняев. Сегодня мы поговорим о производстве нейтроника, то есть голографических изображений. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Очень много вопросов задают о том, где производится, как это делается и вообще, что такое голограмма. У многих создается впечатление о том, что вообще это очень просто. Взяли бумажку, вот она такая-то, какая-то картинка. Это сложнейшее технологическое производство. В процессе которого нужно создать макет, дизайн. Вот если мы говорим про нейтроник изделия. Вот это изделие нейтроник. Здесь есть четыре слоя. Четыре слоя, в которых изображены антенны, наложенные друг на друга. При аналоговом способе производства используется лазерное устройство, которое путем этого лазерного луча наносится картинка, изображающая саму антенну на объект, то есть на пластину. После этого пластина сама проходит сложнейший этап физико-химических превращений в гальванической ванне. После этого, когда произведена так называемая мастер-матрица, и я вам сейчас ее покажу, она уникальная, ее подделать, то есть сделать второй экземпляр практически невозможно, чтобы он отображал ту же информацию, которая нанесена на первом экземпляре. Вот эта мастер-матрица, она является уникальной, и подделать ее практически аналогичной данной мастер-матрицей невозможно. Эта матрица хранится у меня. Она принадлежит лично мне, так как она запатентована изображение изображении Neutronic, и находится во всемирной организации, которая следит за за изготовлением голограмм. И у нас есть сертификат данной Всемирной организации, что все изображения, которые производятся голографическим методом, хранятся в банке данных. Многие компании хранят тайну свою, ну то есть есть тайна производства. И их всего у нас было в России всего четыре компании, которые имели оборудование по производству мастер-матриц. Наш зритель Андрей Петков задают вопрос, вернее, комментируют а, наше видео по нейтронику, что не вешайте лапшу на нас, потому что если вы экранируете телефон каким-то устройством, то не будет связи. Отвечаю уже, наверное, в тысячный раз. Мы не экранируем излучение телефона, мы преобразуем электромагнитную волну в форму безопасную для человека за счет... Тех модуляций, тех преобразований, гашения определенных спектров, которые не влияют на связь и передачу информации, а устраняют те резонансы, которые возникают вследствие воздействия электромагнитного потока на биологический объект, то есть на человека. И это подтверждается десятками исследований на клеточном уровне, на уровне организма, то есть на... Обмене веществ на ДНК на физиологическом уровне и на физическом, в том числе проверяя на спектроанализаторе, можно в течение а, определенного времени посмотреть изменения состояния поля электромагнитного. То есть оно изменяется и понижается. Вы по ссылке можете посмотреть, насколько. Если мы смотрим на графики, которые характеризуют изменение электромагнитного состояния поля вокруг излучателя, то мы замечаем, что после 3 ГГц идет резкое снижение напряженности электромагнитного поля. Действительно, сегодня очень многие вообще не понимают, что такое электромагнитная волна. Или плохо учатся, или просто недопонимают. Все это нормировалось в течение последних 60 лет, так как электромагнитная волна несет энергию, а энергия, поступающая в организм, препятствует нормальной работе клеточного обмена. Вторая матрица и второе изделие, которое предназначено для мониторов, телевизоров и компьютеров, планшетов и ноутбуков, это mg 04 М. Вот вы видите мастер-матрицу данного изделия. Она также аналогично изготовляется сложным физико-химическим способом. Рабочую матрицу вы сейчас можете посмотреть, мастер готовит к станку, чтобы установить навал. После подготовки аккуратной обрезки устанавливается навал, рабочая матрица, и производится контрольное ее выверение по а, координатам, чтобы она ровно легла для того, чтобы ровно накатать горячим тиснением голографическое изображение на пленку на саму. Вот в таком виде а, производится накатка на пленку голографическую. И мы получаем в исходе вот такой вот рулон изделий. И в итоге... Прокатки горячего теснения вы можете посмотреть, как это делается. На сложном станке очень точная выверка перед тем, как я уже сказал, производится установки рабочей матрицы. И в итоге мы получаем изображение на пленке голографической. И затем упаковывается и доводится до вашего устройства, устанавливается на смартфон, телефон, роутер. И прочие изделия так вот что же такое голограмма я встречался еще лет 20 назад с теми теоретиками которые разрабатывали принципы переноса изображений объемных на объекты то есть объект переносится или человеческое лицо или вообще в полный рост или картина или изделие. она за счет сложных процессов переносится на вот это голографическую пленку или на стекло. И ведь вы видите в объеме изображение, в объеме. А что же такое вообще голограмма? И вот как сказали теоретики, переводя это слово больше на русский язык, голограмма это пишу все, то есть весь частотный спектр записывается на вот эту пластину, которая затем преобразуется в мастер-матрицу, в рабочую матрицу и в само изделие голографическое изображение на вот такой вот пленочке. Поэтому вы не думайте, что это очень просто. Это сложнейший процесс, который производится в течение трех недель. И вы сейчас увидели на в ролике, как мастер готовит это к заключительному практи практически этапу, к заключительному этапу производства уже самой голограммы и ее передачи нам как заказчикам. так что уважаемые друзья в заключение хочу сказать что сегодняшняя проблема электромагнитного смога она проблема номер один и все это знают все знают что рост заболеваемости рост смертности рост использования гаджетов базовых станций многотысячный то есть у нас рост количества излучателей, оно в такого, такой ситуации вообще никогда не было. Поэтому это вредный фактор, всем известный. В гигиене это отображено. И мы вам всегда говорили, говорим и будем говорить, что необходимо и достаточное время вы используете эти гаджеты. Не прилипайте к ним, потому что это вредный фактор. Используйте средства защиты нейтроник, потому как это лучшее средство защиты, недорогое, эффективное и доступное. Потому как советуем вам использовать его. Будьте здоровы! С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего!